Здравствуйте, уважаемые друзья. Система Агата приобрела финальную версию. Конечно, это, возможно, не конец, но на данный момент все, что нужно для стабильной торговли, в ней есть. Сейчас вам абсолютно не надо искать какие-либо дополнительные фильтры. Заниматься постоянным поиском еще более надежного инструмента – это ни к чему не приведет. У вас в терминале все, что вам нужно. И когда вы примете это как данное и освободитесь от этой бесконечной суеты, любая система станет для вас единственным постоянным источником профита. Все, что нужно, это действовать четко по плану и не отвлекаться даже на вашу статистику. Все остальное сделает время и сама система. По сути дела, для успешной торговли нужны только три вещи. Это актив, это ваш таймфрейм и это конкретные правила. Все. Наша задача – это структурировать рыночный хаос, не пытаться учесть абсолютно все элементы, начиная от фундаментального анализа, заканчивая волновым анализом 20 индикаторов, которые у вас стоят на графике. Нет, таким образом вы сами хаос и создаете, а пытаться следовать четким правилам в одном направлении, которые собирают пазлы рынка по самым основным аспектам. Это есть основная ошибка пренебрежении своими планами и правилами. И тогда все эти фильтры и превращение графика в картину Пикассо за счет других индикаторов рушат изначально любую эффективную стратегию. Система Агата как раз строилась для задачи максимально удобного и простого, так сказать, сжатия рынка в конкретную точку входа. Поэтому она работает на основном механизме, который приносит профит многим трейлерам на уровнях поддержки и сопротивления. Они работают потому, что сам рынок их и создает. Они не требуют постоянных поисков, улучшения изо дни в день. Все, что они требуют, это торговля по плану, без малейшего сомнения. Агата просто максимально упрощает анализ и поиск самих уровней. Но об этом немного ниже. Итак, что дает индикатор? Это любой актив, это любой таймфрейм, и это точные сигналы, которые и структурируют вашу торговлю по самому корню рынка, по зонам спроса и предложения. Все. От вас требуется только настроить систему под четкий план действий и настроить себя на безукоризненное следование правилам. Забудьте о реальных результатах, про которые все спрашивают, о винрейте и тому подобное, не превращайте в панацею сопутствующие факторы, вы их ставите на первый план. И что? Постоянно новые стратегии и нахождение идеального подхода, которого не существует, не об этом нужно думать и не от этого отталкиваться. Система все сделает за вас, она на это способна со своими именно рыночными сигналами, но нужно ей следовать. Итак, что касается сейчас самой Агаты. Основной элемент Агаты, который является критической точкой отчета, являются каналы спроса и предложения. В них содержится вся необходимая для нас информация, а именно зоны, в которых формируются дальнейшее движение цены. С помощью данных зон мы можем уверенно прогнозировать изменения графика, так как отчетливо видим те точки, которые дают нам сами участники. Это первый элемент системы – зона спроса и предложения. Второй элемент, который можно назвать вторым правилом для формирования сигнала – это усиление зон спроса и предложение за счет старших таймфреймов. Если уровень есть на старшем таймфрейме, естественно, он является более устойчивым. Третий элемент – это значение мюрея. Если уровень находится в экстремальных зонах мюрея, то он также является опорой для разворота цены. И четвертый элемент – это круглые числа. Также есть возможность анализа глобального тренда, но это не основной аспект. Все эти части системы вам нужно просто настроить, согласно моим рекомендациям, и система сама будет определять, какой уровень является более сильным для того, чтобы развернуть цену. Всего четыре элемента, которые правильно анализирует график, и только их вам будет достаточно для максимально автоматической торговли. Если другими словами говорить, то самой системе это достаточно для того, чтобы давать лучшие точки входа. Вам остается лишь смотреть на свечи, которые участвуют при открытии сделки. В развернутой инструкции вы найдете конкретные шаги по настройке и торговле по Агате. Если есть вопросы, воспользуйтесь моей поддержкой.